Let's go. Забежали эти твари! Не важно. Важно другое, что дальше. Я лучше не придумаю. У тебя ствол есть? Ага. Здесь стрелять думаешь. Смотри, не отставай. Надо предупредить наших. Вернемся, проведем зачистку. Да, это если вы. Следи за опытом. Используем ее. Слышь, подруга! Толкай ее на тележку! Они лезут внутрь! Я перед видом кабину токну! Не подпускайте ко мне заражение. Хорошо! Сюда давайте сюда. не тормозит сюда пошли, так я Томи, это Джоэл. Тебя как зовут? Эби. Эбби. Эбби. В порядке. Они да. прорутся. Нужно уходить. Не бежать же от них до Джек. Надо забаррикадировать дверь. Томми, нельзя здесь оставаться. У день не хватит сил, Мои чтобы. Друзья, в домик к северу отсюда. Он огорожен, там можно держать оборону. Особлек болванов. Это вариант. Ладно. Я открою. Так, поедешь со мной. Давай. Пойдем. а этот откуда когда мне было 12 я нашла скейтборд о, -о. Попыталась на него встать. А он из-под меня как выскочит. Ну а шрам-то откуда? Упала на свой нож. Ладно. Химический ожог. Это я сама. Зачем? А -а -а. Скрыть след укуса. Вот здесь. На меня напал зараженный. Мне было 14. И... Оказалось, я иммунна, так что остался только круг от зубов и рубцы и.. Ау! Иди к черту. О, э, э, эй! Я же тебе рассказала правду. И я тебе рассказала правду. Тебя укусить? Э -э -э. Ты слышала? Есть Джесси? Джесси. Только не заходи, ладно? Стой, подожди, что пожалуйста. Что? Да вернись ты. Что ты делаешь? Вы издеваетесь? Ты должна быть в патруле. Но там же пурга. Это травка? Зачем пришел? На тебя рассчитывают, понимаешь? У нас важная задача. Тогда почему ты не в опорном пункте? Потому что Томми и Джоэл не пришли. То есть как? Мы их час прождали. Я искал их лошадей и увидел здесь свет. Может, они в город вернулись без всякой замены? Нет, нет. И большую площадь ты уже осмотрел. Не очень. Разделимся. Пойдем с разных сторон. Прочешим все считанные часы. Не хочу, чтобы ты ехала одна. Мы не знаем, что там. Именно. Вдруг им нужна помощь. Ладно. Я на запад, Дина на юг, ты пойдешь с востока. Но действуй разумно, хорошо? Да. Заходим в дом! Ты нас напугала. Ясно. знаю. Вы как, в порядке? Нормально. Спасибо. Ага. Можно с тобой поговорить? Ты хочешь снять ней Нет, нет, все в порядке. Мы просто переждем будильник. Вы... У вас тут есть щетки или полотенца? Тебе чертовски повезло. Не представляешь, как. Как ты сюда электричество провели? Ты где вообще была? У нас на крыше солнечные батареи. Что, все эти люди? И давно вы здесь? Еще со вчера. Со вчера? Да. И что ищете здесь? Просто проходили. А вы тут живете? Ну да, в паре часов пути. Может пойдете с нами? Наберете припасов в дорогу. Да, спасибо. Меня зовут Мел. Томми. А это мой брат. джо Вы что, слышали о нас? Да, слышали. Нора, все, все, все, все, в норме? В отключке, тащите его к стенке. Томми! Отшипитесь! Отвалите! Будто матра! Джоэл Миллер. Ты кто? Угадай. Почему бы тебе не произнести заготовленную речь? И покончить со всем. Перевяжи ему ногу. Ну же. Не вздумай дернуться. черт твою мать отойдите не буду. Только бы ты был в порядке. Вижу. Давай. Что происходит? Отпустите его. Кто это? Отпустите Она пробралась. Власть. Почему не было постов снаружи? Мы не думали, что кто-то появится. А чего вы ожидали? Надо уходить. Пока за нами не бросился весь город. Все хватит. Ты хочешь того же, что и я? Заканчивай. Быстро. Джоэл, вставай. Вставай, твою мать! Прошу, не надо! Не убивайте! Джоэл, вставай! <говорот> Нет! <говорот> Нет! <говорот> Я вас всех убью! Я вас всех убью! Нет! Что делать? Блин, потише! Нет! Привет. Привет. Я посижу, можно? хочешь, чтобы ты поела. Она нас не остановит. Если захватим всех, кто нам нужен, чтобы справиться, Джексон останется без защиты. И что мы их просто отпустим? Никто не хочет этого. Да, но так получается. А если снова нападут охотники? Это твои слова или ее? Нет, это довод. Если бы убили одного из нас, Джоэл был бы уже на полпути к Сетлу. Нет, не был бы. Абсолютно точно был да, бы. Мы даже не уверены, что они из Сиэтла. Вашингтонский освободительный фронт. Ты сказал, это было на нашивках. А вдруг они украли куртки? Тогда... Вдруг Вов уже не там. Чего ты добиваешься? Знаешь что? Я завтра ухожу. Если хочешь со мной пойдем. Ты не представляешь, на что идешь. Ты не знаешь, сколько у них людей, оружия. И мне пофиг. Ты меня не отговоришь. Дай мне денек. Поговорить с Марией. Ладно. Хоть кого-то она отпустит. А если нет? Ну, я что-нибудь придумаю. Всего день. Один. Ладно. Thank you. Хочу зайти в его дом до нашего ухода. Надо кое-что забрать.